Шалом! Это снова Дэн Серет, директор Израильского отделения евреев за Иисуса. Вы задаете хорошие, но сложные вопросы. Как вы знаете, в нашей стране живет очень много людей, приехавших из разных стран, из разных культур, и очень сложно ответить на вопрос, что думает каждый из них, каждый в этом обществе о том или о другом конечно можно сказать о мессианских евреях что они имеют мессианскую веру в израиле постараюсь объяснить израильтяне по-разному реагируют и на мессианских евреев и на самой евангелие некоторые люди очень открыты они готовы принимать послание когда мы делимся с ними они проявляют огромный интерес. Особенно мы видим, что русскоязычные евреи Израиля очень открыты к мессианским евреям, к мессианской вере, к Евангелию. Но есть в израильском обществе и такие, которые очень враждебно относятся к мессианским евреям и к мессианской вере. Большинство из них принадлежат к ортодоксальной общине этой страны. Многие из них не хотят, чтобы в этой стране существовала мессианская община. А есть в израильском обществе и такие люди, которые относятся к этому вопросу апатично. В принципе, все равно. Хочешь верить в одно, я буду верить в другое, и мне абсолютно все равно. Мы сталкиваемся со многими людьми, апатично относящимися к Евангелию. Но напоследок, я должен сказать, что среди всех евреев всего мира, я верю, что самая открытая сегодня еврейская община в целом находится здесь, в Израиле. Причем не только среди русскоязычных евреев, но вообще среди молодых светских израильтян. И мы видим все больше евреев желающих узнать, почему мы верим, что Иешуа Ху Амашиах, то есть Иешуа Мессии Израиля и Спаситель мира, надеюсь, я ответил на ваш вопрос.